Пару слов. Да. Ну, я, собственно говоря, очень долго искал в интернете различные варианты, поскольку возникла идея завести себе печь. Вот нашел, собственно говоря, Михаила. Честно скажу, вот тот, кто видит эту печь, как и я, можно сказать уверенно, печь стоит как игрушка. И я уже давно своим вами знаком, уже говорю, что Михаил, наверное, вот по печам лучше из того, что я видел, и вообще из того, что я видел в интернете. Поэтому, во-первых, снял обращайтесь. Спасибо. И, во-вторых, здесь даже дело не только, наверное, в самой печке, как таковой, а в человеке. Потому что человек сам по себе настолько неординарный, настолько хороший да. и вкладывает душу в это дело, Ой. что, мне кажется, плохой у него получиться, в принципе, не может. Благодарю. Но Благодарю. это я души сказал, я не для рекламы, Очень на самом приятно. деле, как я, как я собственно, говоря, Мне приятно. Ну, и нам было приятно это все делать, почему. место хорошее ну и так далее.